Серебро! Империя! Это, Это монитос! Всем привет, ребята! Сегодня у меня коп с айской евро. Включаем наш прибор. И погнали! Ребята! Вот такой вот хороший сигнал на советинку. Давайте копнем, посмотрим, что там. Так, ребята, то была пробка, поэтому мы ходим. Ребята, вот такой вот чистый сигнал. Давайте проверим, что это копнул. Короче, ребята, взял я лопату, выкопал яму. Продолжается такой же чистый сигнал. Сейчас давайте выясним пинпоинтом, где это находится. Сам эпицентр сигнала. Вот, показывает тут полную шкалу здесь. Так, откладываем искатель. Берем наш помощник. Пинпоинтер. вот тут ребята это монитос это монитос ребята сейчас сделаю фотку скриншот Маникосы, я очень рад Ребята, это моя первая империя Это моя первая империя Я уже вижу орла Давайте сейчас почистим ее Побрызгаем Водичкой Сейчас где она Давайте почистим ее Что это? Потертая, потертая Ну, ребята, это империя. Первая монета сразу империя. Это у нас 2 копейки 1901 года. Зачет. Вообще отличная тосина Ребята, рядом еще с Николаевской двушкой копанул я кусочек алюминия и проволочку алюминиевую. Ребята, короче, такая ситуация. Сдам. Сейчас дам пин, ребята, и включимся. Короче, ребят, ищем. Это, ребята, пробка. Вот какие ямы роются ради пробки. Сейчас проверим ямку. Да, все-таки как на серебро бьет пробка. Ладно, будем продолжать. Копанули монитос, сейчас почистим, вам покажем. Короче, Ребята, получилось такая вот пятнашечка красивая, 46-го года. Можно даже в погодовку ее почистить чуть-чуть, и нормальная будет. Ну что ж, давайте копать. Тут сигнал какой-то, вообще не можем дорыться. Фольга, наверное? Но посмотрим. Короче, ребята, тут или конкретная мусорка, или огромный кусок металла. Но решили не копать. Ладно, не будем. Пройдемся дальше. Видать, мусорка была. Короче, копаем, пока копаем. Ребята, вот такой вот сигнал. Давайте вот оно его... а ну, сейчас. Ребята, это пробка. Ну не пробка, а проволочка. Гляньте, как хорошо звенит. Но ничего, шмурдяк, но все же находка. Ребята, еще один. Где тут был? Может, конечно, закидывают черный в цветной, но звенит хорошо. Давайте, а ну-ка уберем ногой. Вот так. Аккуратно. Вот она хорошо так пела. Это миневая проволока. Копаем дальше. Так, ребята, был еще один сигнал. Выкопали мы его. Давайте проверим пином. Ну сейчас это видно. А ну-ка. Так, найду, покажу, ребята. Ребята, короче, вы не поверите. Копнул вот такой вот гвоздь, а бин продолжал пищать. Я, короче, разгреб, думал там еще гвозди. Смотрите, монетос выскочил. И опять империя. Это просто что-то невообразимое. А? Ну что это? По размеру копейка. Сейчас побрызгаем водой, покажем вам, что это за монета. Так, ребята, это одна копейка. 1916 года Николай Второй Жаль, что в таком плачевном состоянии Посмотрим еще по каталогу Что эта монета стоит Так, ребята О, вот тут сигнал Завывает на серебро Но сейчас проверим, что это Пройдемся тут спином и включимся. Ребят, копнули вот такую вот алюминиевую штучку. Сначала так ребром она стояла. Думаю, монитос! Манитос! Она такая еще блестящая, как золото. Ну, короче, да, вот такая вот штучка. Сейчас попьем водички и продолжим. Ребятки, копнули только что. Монитос так рад был я. Еще два до... монитоса. Что за монитос? Сейчас посмотрим. Давайте мы ее почистим и вам покажем. Ребята, это две копейки. Ранние советы. Год. 34-й год. 34-го года. Ребята, смотрите, какой чистый сигнал. Сейчас его копанем И вы увидите, что это. Ребята, короче, копанули монету. Спищало, короче, хвост был. Копанули. Это, походу, братцы, серебро. Короче, это первое серебро. Это не только первое... Это не только первое серебро Саська этой, но и вообще первое мое в жизни. Давайте сейчас мы ее почистим и покажем вам. Ребята, короче, это 10 копеек Билон 22 -го года. Я просто в шоке, это реально мое первое серебро. И сегодня первая медяха моя в жизни царская, первое серебро. Так что просто будет пушка видос. Так, опанули вот такую вот проволочку. Шмурдяк, короче, пока один шмурдяк После серебра просто вообще Серебро пушка Мы ее так почистим, дома, надеюсь, монетка будет в альбом Так, ребятки, короче, тут сигнал Сейчас покажу Я даже уже вижу, что это Вот такие вот находки очень часто Особенно после серебра Ладно Включусь, когда будет хороший сигнал. Короче, ребята, пробки, пробки, пробки, до да, пробки. Советская, кстати, пробка зенит так же, как звенела у меня десюлик Белон. Ну ничего, будем искать еще советики, царизм, будем много искать. Надеюсь, что-то найдем, что найдем, то вам покажем. Ребята, скорее всего, на этом завершаем коп. Вот такие у нас находочки. Эта сторона... Очень ужасная, это просто прекрасная сторона. Мы сегодня очень устали. Так что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте переходить в группу в ВК, в группу в Инстаграм. Ссылочки есть в описании. Также, кто хочет поддержать канал материально, ссылочка на донат также в описании. Всем пока!